Так, ребят, у нас сегодня очень большая, мобильная, интересная презентация. Вот, я думаю, что сегодня мы от нашего э, Ильи услышим какие-то интересные штуки, которые еще никогда не слышали, хотя мы, в принципе, и так видим э, много чего чудесного в наших э, аккаунтах. Я думаю, что вы видели, как эта неделя у нас закончилась просто с шикарными результатами. Вот. Э, <связать> да, да, все, все просто прекрасно, но, конечно, нужно понимать, как это все устроено, как это все работает, поэтому попросили еще раз провести презентацию именно от Ильи, потому что Илья – один из основателей, один из фаундеров Дейзи. А, это люди, которые свои, своими руками, своими головами, бессонными ночами строили, а, а, значит, этот, ну, как не проект, эту бизнес-модель, а, непросто она давалась, очень непросто. Я знаю, что Илья вообще не знаю первый месяц, наверное, вообще не спал. Вот, очень непросто, но прошли а, серьезный период, прошли а, непростой период не только в компании, но и а, непростой период, в принципе, в экономике. Вот, проходим мы его очень достойно, и на сегодня у нас есть инструмент, который дает потрясающие результаты. Вот, Илья, я передаю слово тебе, мы все тебя слушаем, все тебя видим. Так, сейчас я сделаю... Да, Катя, выключи. Кто-то шумит. Да, я микрофон выключу, я тебя вывела с крупным планом на экран. Все, мы с тобой. Нет, еще микрофон у кого-то тоже шумит. Последи, пожалуйста. Я слышу шумы посторонние. Так, вот сейчас вроде бы тихо. Окей. Отлично. Так, ребята, всех приветствую. Да, Катя, спасибо за представление. Вот, сегодня у нас э, очередной День марафона, нашего осеннего марафона, вот, который, наверное, переродится с наступлением зимы уже в зимний такой, в зимний, в зимний, спринт. Вот, и после чего у нас будет в феврале большое событие, о котором я сегодня еще скажу. Вот, я приветствую Новосибирск, я приветствую Бурятию, это те ребята, кого я сейчас вижу, да, сегодня видел. Вот, я приветствую всех, кто подключился в сегодняшний день. <клёх> К, тому, к этому зуму для, для того, чтобы послушать информацию э, о Дейзе э, из первых рук, для того чтобы получить эту информацию. Я знаю, что есть в комнате много новичков, которые вообще еще ничего не знают под Дэзи. Поэтому для меня это особенно интересно представить для людей первый раз абсолютно новая информация. Вот я буду пытаться это сделать без воды. Вот я не люблю, когда презентуют медленно и печально. Вот я люблю, когда это все идет с хорошей энергетикой, вот в бодром темпе и э, укладывается в ваши головы таким образом, что, в принципе, вот после этой просмотра этой презентации да, вы четко понимаете, где вы, что вы и какие у вас есть бизнес-возможности. Вот Меня зовут Илья Манин, я сам сейчас нахожусь в Дубае, э, в отеле. Э, здесь в Дубае, как вы знаете, самое драйвовое место, наверное, в мире. Здесь все деньги мира, здесь все бизнесы мира, в том числе крипта, в том числе DeFi, в том числе блокчейн вот, э, и, конечно же, мы тоже часто сюда приезжаем, и события у нас тоже будет происходить в Дубае. Об этом я еще впереди скажу. Катя прорекламировала мое сегодняшнее выступление как какую-то огромную, большую презентацию. На самом деле это будет просто базовая презентация именно продукта. Вот я хочу, чтобы люди, кого интересуют дополнительные возможности или возможности, наоборот, первичные, да, то есть люди, которые хотят начать из дома свой бизнес из любой точки мира, чтобы обратили внимание на эти продукты, о которых я сейчас скажу, и на эту возможность. И слайды, по которым я сейчас буду презентовать, это на самом деле старые, немножко отформатированные слайды. Вот, Поскольку я последние дни в Дубае, у меня здесь встреча за встречей, я просто не успел полностью поменять слайды. Но мы не то, что полностью, процентов на 50 еще поменяем. Я думаю, Катя, у нас еще марафон длинный. Вот еще будет возможность презентовать уже по совсем таким обновленным слайдам. Тем более у нас сейчас очень много новостей происходит вокруг Дейзи. Я уверен, что через месяц будет что сказать и будет что дополнить в этих слайдах. Итак, я непосредственно перехожу к презентации. А прежде всего, традиционно дисклеймер, вот нужно понимать, что DAISY – это бизнес по краудфандингу, это не инвестиционный бизнес, и это краудфандинг – это когда вы вкладываете деньги, большое количество людей, в какую-то бизнес-идею. И бывают разного типа краудфандинга, вот DAISY непосредственно – это краудфандинг, в который в котором вы получаете акции, доли компании, в которую вы вкладываетесь. Я об этом буду рассказывать, это компания Endotech. Вот. Эту компанию Endotech, израильскую компанию, мы будем выводить на NASDAQ, скорее всего, на NASDAQ, на, на фондовую биржу после окончания криптозимы. Вот. Я в ходе презентации скажу, когда это планируется сделать, и люди, кто получил доли э, во, за счет того, что приобретают пакеты краудфандинга, смогут э, эти доли обналичить за счет продажи акций эндотека. И все средства, которые идут в трейдинг, это средства для тестирования трейдинга, тестирования алгоритмических стратегий компании эндотек. Итак, прежде чем перейти непосредственно уже к Дези и к эндотеку, да, я хочу такую маленькую ремарку сделать. Вот. На самом деле очень тяжело презентовать Дейзи для широкого круга, людей, Потому что, например, вчера у меня была встреча с людьми, которые ну, хотят вкладывать, и их окружение хочет вкладывать сотни, сотни тысяч и миллионы долларов. Да? То есть огромное количество людей в мире, у кого есть много денег. При этом, конечно же, в мире есть гораздо больше людей, у кого денег немного. Если у человека всего 1000-2000 долларов в кармане, или вообще 500 долларов, или 100 долларов, то понятно, что с ним нужно разговаривать на другом языке, не на том языке, на котором ты разговариваешь с профессиональными уже бизнесменами, предпринимателями, инвесторами. Поэтому я попытаюсь в ходе сегодняшней презентации говорить каким-то таким нейтральным языком и надеюсь, что у меня это получится. Вот потому что то, что сейчас на этом слайде написано, это касается в принципе любого абсолютно клиента. Да? Любой клиент, будь у этого клиента много денег или будь у него мало денег, он сейчас находится, как все мы с вами, в абсолютно нестабильной политической и экономической ситуации, которая усугубляется буквально из недели в неделю изо дня в день, мы читаем новости каждый день, да, и офигеваем от того, что сейчас в мире происходит, вот, и куда это дальше вообще будет выруливать, абсолютно никто не знает, никто, с кем бы вы ни советовали, с кем бы вы ни общались, с какими экспертами, аналитиками, никто точно не может сказать, куда эта вся картина дальше разворачивается, да, то есть мы прошли через ковидные времена, и... Это было очень непросто. И многие потеряли работы, потеряли бизнесы да, из-за ковида. Потом началась вот эта вот политическая чехарда, назовем ее так, которая сейчас продолжается. И абсолютная ситуация геополитическая, неспокойная во всем мире. И опять-таки из-за этого страдают очень многие люди. Вот многие из России уехали, например. Да? Многие остались в России. Но тоже непонятно, чем дальше заниматься. Опять-таки теряют работы, да? Тради традиционные какие-то бизнесы, они лопаются. Нам нужно всем кормить семьи, мы все хотим хорошо одеваться, мы все хотим путешествовать, и все понимаем, да, что жизнь нам дана не для того, чтобы мы сидели где-то на кухне и пили каждое, каждое утро по 200 грамм водки, похмелялись, да, и прожигали нашу жизнь. Вот хочется насыщенной жизни, красивой жизни, хочется большого количества впечатлений, эмоций, и для этого, для всего… Нам нужны деньги, да, потому что мы живем в капиталистическом мире. Соответственно, э, в силу того, что крипторынок обвалился, многие из вас, наверное, вообще еще в крипторынке не, да, ну, не участвовали, но вы можете посмотреть на графики биткоина, все знают, что такое биткоин, слышали, он очень сильно обвалился. Сейчас э, в нашей индустрии, в крип криптоиндустрии, то, что сейчас происходит, называется криптозима. Вот Мы знаем, что... После зимы всегда будет весна, после весны всегда будет лето, и этот обвал крипторынка на самом деле дает огромное количество возможностей. Вот те люди, кто сейчас паникует, они это зря делают, потому что когда происходит кризис, когда биткоин падает, а это все циклично да, происходит, вот, то на самом деле на рынке возникают возможности. Фондовый рынок падает, на рынке огромные возможности. Огромное количество хайпов, огромное количество финансовых пирамид на рынке. И простые люди, не имеющие финансовой грамотности, попадаются на удочки мошенников и теряют большое количество денег. Я думаю, что вам это тоже знакомо, либо вашему окружению это знакомо. Кто-то хотя бы раз в каком-то онлайн-проекте, наверное, что-то терял. Если вы в этой индустрии, тем более да, в индустрии, ну, как бы онлайн-инвестиции, находитесь достаточно давно. Вот. Опять-таки, то, что так много хайпов находится, кто-то думает, что вот я один раз потерял деньги, и я больше не хочу вообще этим заниматься. Кто-то такие выводы делает и больше не вкладывает деньги. Это его право. Вот. А Кто-то наоборот считает, окей, я набил шишку, я набил вторую шишку, я набил третью шишку, вот, и теперь я точно должен преуспеть, да, потому что ну, не бывает такое, что все время шишка за шишкой. Вот, все идет опять-таки циклично, и хочется, чтобы в наших жизнях были не сплошные шишки, вот, и чтобы э, мы становились сильнее, и чтобы наконец-таки мы находили правильную компанию, правильный проект, правильный бизнес, да, с которым можно долгосрочно выстраивать какие-то отношения. И вот, собственно, как сохранить и приумножить капитал – это вопрос, который задают миллионы людей по всему миру и абсолютно не знают, как, как на него ответить. Потому что нести деньги в банк на депозит, допустим, в условиях России, когда у нас инфляция, так или иначе она происходит, да, и непонятно, что будет дальше с рублем, особенно в текущей ситуации. Ну, наверное, это один из способов, но он сильно денег не принесет. Нести деньги в какие-то консервативные инвестиционные механизмы типа облигаций, это тоже, конечно же, один из вариантов. Но если у вас всего 1000-2000 долларов, и вы принесете деньги в консервативные инструменты, то вряд ли вы на этом хорошо заработаете. Поэтому волей-неволей нужно искать какие-то более рискованные инструменты. И вот об этом я сегодня буду говорить. Как раз здесь появляется наша концепция DESY. Это бизнес-сообщество с абсолютно неограниченным будущим. Почему это будущее неограничено? Потому что фаундеры проекта DESY абсолютно не имеют каких-то лимитов, пределов, ограничений в голове. Да, лидеры, которые подключаются со всего мира в этот проект, это такие же безбашенные абсолютно люди, у которых э, нету тормозов и нету лимитаций, нету лимитов, да, нету ограничений э, в э, головах. Вот. А когда собирается большое количество сумасшедших людей, у которых огромное количество фантазий, мечтаний, э, и э, перед которыми стоит одна и та же цель, то случаются чудеса, и эти цели реализуются. Да, я думаю, что вы все знаете это правило, да, правило космоса, правило Вселенной. Вот, соответственно, давайте я вам коротко объясню, что такое Дези. Я уже говорил, что это краудфандинг, то есть это модель, построенная на смарт-контрактах. Не пугайтесь, здесь несколько сложных слов я употреблю сегодня в ходе этой презентации. То есть это такая автоматическая программа, которая в интернете находится. Это код, это математический код, который денежные потоки на автомате распределяет согласно определенному алгоритму. Да, вот это вот смарт-контракты. Мы эти смарт-контракты два года назад прописали, и они работают как швейцарские часы, они точно все зачисляют, перечисляют, распределяют финансовые средства. Все это делается мгновенно, децентрализованно, и, соответственно, наша модель Deasy, она очень инновационна, да, потому что вам нужно единожды на входе понять, как работает смарт-контракт, понять, как скачать приложение TronLink, я еще об этом скажу. Вот Катя недавно проводила техническую школу, как раз показывала да, то, что поначалу Поверьте, даже я, когда два года назад мы это все затевали, я впервые скачал TronLink, для меня это тоже была новая информация, да? я не эксперт по, по, скажем так, по приложениям, по смарт-контрактам, Так тогда было, сейчас я не являюсь таковым, я не являюсь экспертом по всяким этим приложениям, да, но это просто оболочка, через которую мы все заходим в эту маркетинговую систему, да? в систему краудфандинга, вот, и... Uh, большое количество людей, соответственно, через Дейзи uh, приносит деньги в виде, в юридическом виде краудфандинга. Опять-таки, да, uh, напоминаю вам, что это не инвестиции, это краудфандинг. Uh, и мы все скидываем все деньги в компанию Endotech для того, чтобы она, получив эти деньги, направила их на живые счета. У нас есть две категории. Это крипто и это форекс, И будут новые категории финансовых рынков. И там проводила свои эксперименты, тестирование с большим достаточно капиталом нового поколения алгоритмических э, машин, алгоритмического трейдинга. Это называется искусственный интеллект, э, это э, можно назвать более простым способом алгоритмический трейдинг, то есть это такая умная система, которая на рынке делает э, определенные манипуляции, будь это каждый день или раз в неделю, э, и э, как следствие зарабатывает деньги. Система, которая становится хитрее, чем другие игроки на рынке. Да? Очень много на рынке дилетантов, которые теряют деньги в основном. На том же Форексе 95, наверное, процентов людей теряют деньги. Если вы пойдете сейчас на Форекс с 10 тысячами долларов, откроете счет, почитаете умные книжки, послушайте умных дядей на YouTube, да? и э, эти 10 тысяч долларов э, запульнете на Форекс и попытаетесь заработать, вот я вам скажу, 95% из вас сольет эти деньги достаточно быстро. Вот. Э, поэтому Почему Daisy-то и появилась, потому что Но 90-е, ну, основная масса людей, у нас есть в нашем сообществе профессиональные трейдеры, есть люди, кто, наверное, может больше даже зарабатывать деньги, и зарабатывают большие деньги, чем Дейзи генерирует, да? но основная масса людей не разбирается в этом. Я вам скажу честно, я абсолютно сам не трейдер. Я абсолютно в этом не разбираюсь, я этого не стыжусь, но я очень люблю инвестировать в умные системы для того, чтобы мое время высвободилось и чтобы я занимался чем-то другим. Ну, я, например, занимаюсь тем, что я строю бизнес Дейзи, да, это как бы отдельная тема, я один из фаундеров. Вот, кто-то другой может заниматься семьей больше, да, кто-то может путешествовать больше, пока его деньги работают. Так вот, чем лично мне нравится Дейзи, чем лично мне нравится система торговли Endotech тем, что здесь это все делается на полном автопилоте. Все за вас делается. Вам в кабинете показываются графики, вы видите, отслеживаете свои счета, вы выводите прибыль, которую в рамках краудфандинга, обычно когда вы инвестируете деньги в краудфандинг, да, вы ждете, когда проект уже реализуется, и тогда какие-то деньги зарабатываете. Мы в Дейзи решили поступить другим способом. Да. Во время вот этого трейдинга, экспериментального трейдинга, который Endotech проводит, генерируется определенная прибыль. И а, эту прибыль мы даем возможность участникам выводить. То есть, представляете, вы получаете акции компании Endotech, Это передовая очень, я про нее еще расскажу, да, очень известная в своих кругах компания, финтех-компания из Израиля. Да, у них офис под тель большой офис, мы там были не один раз. Помимо акций компании, которые потом должны превратиться в деньги, когда уже компания выйдет на фондовый рынок, помимо этого а, вы получаете прибыль, из трейдинга, если эта прибыль генерируется. Она не всегда генерируется, да, то есть здесь нет никаких гарантий, это живой финансовый рынок. Сейчас мы видим больше, чем полгода на Форексе очень хорошая прибыль генерируется, вот как я об этом сказал да, в начале. И многие люди каждую неделю эту прибыль выводят. Кто-то ее рекапитализирует и выводит реже. Вот это все возможности дает Дези. И что самое важное, то что вы можете начать этот бизнес практически с небольшого капитала, всего лишь со 100 долларов. Я еще расскажу, какие здесь есть пакеты, да, какие варианты входа в этот бизнес есть, в этот краудфандинг. И э, таким образом мы, как сообщество людей, кто участвует в краудфандинге, назовем нас краудфандеры, да, мы как сообщество краудфандеров поддерживаем компанию Endotech по реализации э, их э, очень амбициозного проекта э, под названием «Искусственный интеллект». Ну, тоже название Дейзи. у нас есть два Дези. DAESY – это как алгоритмический трейдинг, искусственный интеллект, и Дейзи как наша маркетинговая система. То есть мы взяли название нашей маркетинговой системы Дези именно из первого продукта, который мы все с вами финансируем. Теперь несколько фактов и статистики по Дези. Опять-таки я не буду загружать вот эти вот скрины, которые особенно справа сверху вам ни о чем, наверное, не говорят. Количество транзакций. Вот, какие-то адреса на, на, на смарт-контракты и так далее. Это ни о чем особо не говорит, но мы гордимся тем, что у нас абсолютно все прозрачно. У нас есть порядка 11-12 смарт-контрактов в экосистеме DESY, и эти смарт-контракты, они направляют финансовые потоки. И эти смарт-контракты известны, то есть вы можете зайти в интернет, посмотреть, кто, какие пакеты, кто вы не поймете, потому что там будут просто номера кошельков, да, номера адресов точнее. Вот. Но вы увидите, какие суммы вкладываются в краудфандинг. Если вы это сделаете, например, сегодня после презентации, то э, сравните с тем, что было полгода назад, да, вы удивитесь, что сейчас у нас практически каждую минуту кто-то вкладывает деньги. У нас огромный поток сейчас идет со всего мира. Кто вкладывает 100 долларов, кто вкладывает 400 долларов, кто вкладывает... 25 тысяч долларов. да, То есть каждый по своему бюджету это делает. Uh, у нас прошло более полутора миллионов транзакций. Представляете, на смарт-контрактах огромное количество транзакций. Мы вообще, в принципе, на блокчейне Tron. Uh, у нас смарт-контракт построен на троне. Вот мы uh, на блокчейне Tron, наверное, uh, помимо всяких игровых платформ, которые там есть, да, мы самая крупная, uh, мы самый крупный смарт-контракт. То есть мы. В свое время, когда мы запускались, я об этом тоже скажу, вот, мы побили все рекорды, мы в короткий срок собрали большое количество денег, это было огромное-огромное количество транзакций. Самое интересное, все это проходит абсолютно без боя, все это э, автоматизировано, нам самим ничего для этого не нужно делать, вам тоже ничего не нужно для этого делать. Да? То есть это программа, которая работает, алгоритм, э, математический алгоритм. Э, более 200 миллионов, вот это важная информация для любого человека, кто занимается бизнесом, да, кто хочет вкладывать. Более 200 миллионов а, долларов а, было вложено в краудфандинг за весь этот период, более полутора лет. А, и более 40 миллионов прибыли с криптотрейдинга из Форекса было введено, выведено а, на сегодняшний день участниками в виде вознаграждений вот за, за прибыль, которая заработана на, на трейдинге. Да? То есть деньги наши с вами участвуют в торгах, генерируется прибыль, вы ее выводите, и счастливые наши клиенты уже более 40 миллионов вывели. Естественно, сейчас эта сумма растет из недели в неделю, сейчас у нас больше работает Форекс. В мае он полностью стартовал, да, в апреле он экспериментально стартовал. Uh, и uh, за счет форекс у нас сейчас как раз происходит огромный ажиотаж, то, что называется моментум. Моментум да, – это uh, период бурного роста, то есть у нас Дейзи uh, после турбулентности, после сложности, о которых Катерина сказала, вот мы вступили сейчас в фазу бурного роста, мы в ней находимся, и это необратимая абсолютно фаза, все больше людей узнают про Дэйзи, uh, и uh, вопрос, зайдете вы в Дэйзи или нет, это вопрос, Времени, на самом деле, да, если вы увлекаетесь онлайн инвестициями, да, альтернативными инвестициями, если вам эта сфера близка, интересна, да, то это вопрос времени. Также мы вложились в IDO-платформу Uplift, это отдельный бизнес, я не буду про него рассказывать, вот просто это отдельный проект, который достаточно известен среди лончпадов, и о нем, конечно же, мы отдельную презентацию Можем проводить, Мы уже проводили да, в рамках марафона, я думаю, что мы будем затрагивать дальше тему облифта, а я пока что двигаюсь дальше. Итак, искусственный интеллект Дези, вот этот продукт, который разрабатывает Эндотек. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию Анны, вот этот человек, который нам с вами генерирует прибыль. По большому счету, не она сама, но она является мозгом, она является тем человеком, который ведет разработку этого амбициознейшего проекта, и про Анну можно рассказывать часами. Я лично с ней познакомился где-то за полгода до запуска Дейзи, даже может быть за 8 месяцев. Я на первом звонке был потрясен, насколько эта женщина умна, насколько эта женщина интересна, и насколько она владеет информацией в сфере именно алгоритмического трейдинга, в сфере математики. Она имеет докторскую степень. Она была самым молодым преподавателем, еще в 20 лет преподавала в крупнейшем университете Израиля Текнион. И она уехала, на самом деле, из Москвы, по-моему, когда ей было 15 лет, побеждала Олимпиады. Она была, то, что называется по-английски, продержа, то есть ребенок вундеркин. Она уехала в Израиль. И начиная там с 20 лет она сделала блистательную карьеру, очень много разъезжала по миру, путешествовала, жила... Жила, несколько лет... а я... жила несколько лет в Америке, жила в Чикаго и там работала на чикагской бирже, вот, жила в Сингапуре, разработала огромное количество алгоритмов. Здесь это показывается, то есть работала с крупными клиентами в Европе, в США, в Азии. Разработала огромное количество алгоритмов, очень профессионально занималась именно Форексом. Это было в старые времена, когда еще не было биткоина, не было еще крипторынка, да? не было криптотрейдинга как такового. И поэтому, когда мы понимаем, что за развитием нашего продукта стоит этот удивительный человек, вот мы можем быть спокойны. Процесс этот не быстрый, развитие этой системы, да, мы уже более полутора лет ждем конечного результата. В каких-то моментах этот результат затягивается, но мы в надежных руках. И вы можете зайти на сайт, вот здесь вот на слайде показан сайт endotech.io и почитать всю информацию на английском языке про Анну, про Endotech, что это за компания, для того, чтобы у вас было больше понимания, да, кто стоит за развитием нашего продукта. И э, я подготовил несколько скринов, э, которые, на мой взгляд, э, очень хорошо продают именно компанию DTEK и показывают, да, насколько э, этой компании можно доверять. Например, мы видим то, что э, больше 2 миллиардов, больше двух миллиардов э, долларов Ежемесячно делается на Binance оборот за счет алгоритмического трейдинга, нашего с вами да, крипто-трейдинга. Это огромные средства. Они настолько большие, что... Давайте на следующий слайд зайдем. Вот, что э, в ежеквартальном э, признании э, самых больших трейдеров Binance на своем блоге, видите, вот здесь э, имя эндотека, да, поместил эндотек как одного как одну из суперзвезд, да, суперстар, одну из суперзвезд, эндотек уже тогда попал под радары Бинанса, да, если кто-то не понимает, что такое Binance, Binance это самая крупная, с большим отрывом на рынке от всех остальных, самая крупная а, криптобиржа, и очень многие, в принципе, из нас а, с вами покупают именно там USDT, покупают именно там биткоины, а, вот, а, и а, весь криптотрейдинг, который производится компания Endotech, происходит именно на, на счетах Binance. И Анна регулярно, кстати говоря, показывает эти счета, показывает субсчета, сверяет балансы. И э, год назад э, в Дубае здесь был лидерский ивент. Кто-то из вас был на этом ивенте, помнит этот ивент. Анна на сцене впервые публично заявила о том, что э, компания Ernst Young, это крупнейшая мировая э, аудиторская компания, да, проводит аудит блокчейна э, э, компания Endotech. Это очень был большой шаг э, в пользу признания Endotech. Э, и э, тогда мы были на пике, тогда у нас крипто-трейдинг был реально на, на пике, мы заработали 120% процентов за 8 месяцев. Вот. Потом началась криптозима, и алгоритмы дали определенный сбой. Вот сейчас там некоторая просадка. Мы сейчас больше зарабатываем на Форексе, но факт того, что э, аудит происходит от такой крупной компании, Помимо блокчейн аудита также производится финансовый уже аудит, да, потому что э, мы готовим к выводу Endotec, компания Endotech на фондовую биржу, и нужно проходить, вы знаете, да, по правилам, э, нужно проходить финансовые аудиты определенное количество раз, э, вот э, в течение там, года, в течение двух, чтобы вся бухгалтерия была в порядке, чтобы не было никаких сбоев, только после этого уже можно акции выбрасывать на фондовый рынок. Да, э, вот. Uh, поэтому мы можем смело говорить, что этой компании мы доверяем. Uh, и также еще, также еще вот uh, я забыл сказать, есть биржа Gemini. Если вы зайдете на сайт gemini.com и там зайдете в раздел институционалы (institutions), да, вы увидите логотип Endotec. Endotec является институциональным партнером Gemini. Gemini это крупнейшая криптобиржа американская, которая возглавляет братья Vinkelvos. Те самые братья, которые судились с Марком Цукербергом, да, если вы смотрели фильм Социальная сеть, братья-гребцы, да, которые гребли там в этом фильме. Весь фильм они гребли, вот, а Марк э, тем временем разработал Facebook, <laughs> вот пока они гребли. Э, вот, соответственно, те самые братья, да, они открыли, потом они амбициозные ребята, они открыли, они зашли в крипту очень рано, вот они являются такие криптомиллиардеры, э, открыли эту биржу Gemini, И у Endoteca прямой контакт э, с этой биржей давно достаточно, вот они э, являются надежными партнерами. То есть, когда мы говорим о таких партнерствах, мы можем смело доверять, мы можем смело доверять компании Endotech. Вы можете погуглить, посмотреть, огромное количество статей, интервью с докторами есть, да. и все сомнения, они отпадут. Очень легко здесь работать с сомнениями. Далее у нас в июне стартовал, скажем так, второе поколение вот этого алгоритмического тренинга, который мы развиваем, но до сих пор еще до конца эта система не докручена. Там Мы видим здесь по графикам, да, я не, я не буду сейчас в дебри уходить, но видно то, что здесь были внедрены новые стратегии. Система построена на заработок как на падающем рынке, так и на растущем рынке. Вот Система построена на том, что здесь зарабатываются деньги не раз там в месяц или в два, да, на, том, на том, что держатся долгие-долгие позиции на трейдинге, а потом закрываются, а на том, что здесь более высокочастотный трейдинг. И на самом деле мы каждую неделю здесь можем видеть результаты. Все, что нам остается, все, что нам остается, это дождаться, когда Анна, по словам Анны, до конца этого года должно случиться, докрутит эти алгоритмы. И мы уверены, что в криптотрейдинге мы будем зарабатывать еще больше, чем на Форексе. Поэтому терпение еще раз, терпение. Мы с вами в краудфандинге. Мы вложили деньги на развитие этой модели. Вот, и поэтому. Было бы очень странно, если бы через три месяца, как мы вложили, да, такой, такой амбициозный проект был реализован. Да? То есть только кошки быстро рожают, мы с вами это знаем, поэтому давайте дождемся. Вот у нас здесь не кошка, это настоящий такой э, финтек-слон, я бы сказал, слоны рожают медленнее, вот, поэтому нам нужно выносить этого ребеночка, вот, родить его, э, и потом уже в следующем году, я полагаю, мы будем с вами наслаждаться плодами э, этой э, системы. А На чем я хочу сфокусироваться сегодня – это, собственно, на Форексе. Вот это главный генератор прибыли. И я вижу, как Катя улыбается. Вот я просто только Катю вижу в видео. Да? Насколько ей приятно видеть скрин. Это свежий скрин, который я буквально вчера сделал. Да, мы с вами прошли такую символическую отметку в 250% прибыли. Представляете, люди, кто вложил деньги в Форекс в начале апреля, когда все это стартовало этого года, за 7 месяцев получили такой сумасшедший процент. Это очень высокий процент, но это, надо сказать, со сложным процентом. да? Что такое сложный процент? Это такое чудо математическое, когда вы зарабатываете прибыль, и заработанная прибыль, она добавляется к вашему торговому балансу. И таким образом, из недели в неделю, из месяца в месяц, да, вот идет, как и на этом графике показано, по экспоненте идет такой рост, и можно эти балансы очень сильно разогнать, если вы не выводите прибыль. Поэтому у нас сегодня не тема э, стратегии, как, э, как лучше, как клиенту вам поступать и разгонять эту прибыль, или с самого начала выводить эту прибыль, или 3-4-5 месяцев поразгонять, выводить 50%, а 50% дальше рекапитализировать. Мы сейчас на эту тему не будем с вами рассуждать. Я просто хочу, в ходе презентации хочу показать вам факты, с которыми мы работаем. Вот У нас все абсолютно прозрачно, э, и э, поэтому мне особенно приятно это все рассказывать, да, потому что мы действительно ничего, абсолютно ничего не скрываем. Есть какие-то вещи, которые я не могу сказать, например, название брокерской компании, где мы торгуемся, да, и это частый вопрос, вот я вчера с крупными клиентами встречался, этот вопрос отпадет в феврале, когда владелец этой брокерской компании будет выступать э, в Дубае на большой арене, где мы с вами соберемся, я уверен, что многие из вас э, уже купили билеты, или если не купили, то купят и прилетят в Дубай, э, мы не раскрываем брокера, и мы не показываем пока что эту, эту стратегию торговую, потому что у нас нет лицензии, это, это регулируемый рынок, да, у нас нет лицензии по а, а, привлечению средств, лицензии, фондовой лицензии. Да, мы подали на эту лицензию в двух юрисдикциях, и к февралю мы должны получить хотя бы в одной юрисдикции эту лицензию. На сегодняшний день все работает как краудфандинг, это значит, что мы с вами вкладываем деньги в Форекс, они поступают в Эндотек, и Эндотек торгует своими средствами, да, это средства Эндотека. Юридически это так выглядит, поэтому э, я не могу вам сказать название брокера, но, естественно, мы эти сделки видим, мы их видим по будним дням, мы видим их в режиме реального времени. Вот. Когда я говорю «мы», я имею в виду все фаундеры Дейзи, то есть это Джереми, Эдуард, я, это, естественно, весь Эндотек, весь состав как вы отвечает за этот продукт. Вот. И поэтому э, мы здесь можем со стопроцентной уверенностью да, понимать, что деньги генерируются на настоящем рынке, вот. здесь нет никакого обмана. Дальше, вывод прибыли. Uh, тоже важный момент, когда вы зарабатываете на форексе либо на крипто, сейчас больше на форексе прибыль, uh, то вы можете в выходные поставить эту прибыль на вывод. В понедельник вы получите ее на свой кошелек uh, в виде USDT. У нас все происходит в USDT, потому что мы работаем ну, в блокчейне, да, мы работаем со смарт-контрактами. То есть это крипто-доллар, USDT. Так вот, 70% вы как клиент получите, 30% пойдет в виде комиссии вознаграждения компании Endotech. То есть вы должны понимать, да, то, что не 100% прибыли вы выводите, а только 70%. И это абсолютно нормальная практика. Собственно, на этом Endotech и зарабатывает. Да. Endotech – это компания SaaS, компания по-английски, это Software as a Service. Это означает, что компания, предлагающая софт как продукт. Софт – это ну, программное обеспечение, да? То есть они этот софт предлагают как продукт, мы с вами этот продукт покупаем, и мы платим эндотеку за то, что они нам генерируют прибыль, правильно, за счет этого софта. Это, это, это экономическая модель эндотека, поэтому эти 30% уходят э, в сторону, уходят в эндотек. Э, теперь вот дорожная карта. Я хочу уже сейчас под, подытожить, подрезюмировать. Я вам сказал, что моя презентация не будет долго и мучительный. Вот. Но вот эта вот дорожная карта, она на самом деле очень хорошо отражает путь развития Endotech, я хочу, чтобы вы обратили на нее внимание. Итак, эндотек был создан в 2012 году. Первые годы там не было бурной деятельности, и занимались они преимущественно форексом, не криптовалютным трейдингом, потому что они еще тогда в крипте не были. Это был тогда абсолютно дикий рынок, да, в 2012, в 2013, 14 2014, самого рынка биткоина. Эфира тогда вообще еще не было, до этого рынка практически еще не было. Капитализация была очень маленькая. В 2017 году они зашли уже на рынок криптовалютного трейдинга. В 2018 начали коммерческое применение системы. Это означает, что в 2018 они стали привлекать клиентов. Клиенты стали вкладывать капиталы, торговать, преимущественно на Binance. И Endotech стал людям зарабатывать деньги, что делал очень успешно. И 2018, 19 2020 и до сих пор на самом деле делает. И крупные э, институциональные, да крупные клиенты с большими капиталами также торгуют с эндотеком. Э, далее у нас следующий пункт – это ноябрь 2020 года. Эндотек оценивается в 100 миллионов долларов. Это по внутреннему аудиту. Вот примерно тогда мы ударили по рукам и э, запартнерились с эндотеком. Мы сказали, что у вас есть крутая технология, и вы хотите ее дальше развить и создать вот этого мега-монстра под названием Дейзи 2.0. а мы маркетологи, и мы можем привлечь сотни миллионов долларов. Мы знаем наши наш потенциал, мы знаем наши ресурсы, и мы должны, мы нужны друг другу, знаете, как, как ниточка с иголочкой. То есть у нас возник очень хороший тандем, да, потому что когда ä, разработчики объединяются с маркетологами, да, то возникает очень хороший тандем. И ä, мы заключили ä, контракт с ними. Согласно этому контракту, часть акций компании Endotech отдается нам. Мы отдаем... До 12% мы отдаем э, клиентам, э, об этом я сейчас не буду говорить, это тема отдельной той школы, до да, акции компании Endotech. И в январе 2021 года, многие из вас помнят это событие, мы стартовали. Это был тестовый запуск, мы его сейчас называем тестовый, тогда он для нас был не тестовый. Но поскольку тогда наша система смарт-контрактов не выдержала этого огромного потока людей, который хлынул э, в систему, э, а где-то 50 тысяч аккаунтов было создано за 5 дней, и где-то 50 миллионов долларов было собрано за эти 5 дней, представляете? Вот тогда, если вы бы смотрели смарт-контракт Дейзи э, в онлайне, просто можно было зайти на смарт-контракт, практически каждую секунду, каждые 5-10 секунд совершались транзакции, и кто-то со всего мира, будь это 100 долларов, 200 долларов, да, вкладывал деньги в краудфандинг. Вот был очень бурный запуск, но нам нужно было перенастроить систему для того, чтобы она была более надежная, более устойчивая и принимала большее количество денег. И поэтому мы уже э, стартовали повторно в марте 2021 года. Вот у нас в Дубае будет событие в феврале, по сути, это будет двухлетие. Мы выбрали такое время между январем и между мартом, да, центральное время. В феврале очень хороший здесь климат, погода. Мы будем отмечать двухлетие, по сути, на этой конвенции ДЭЗИ. В марте также 50 тысяч аккаунтов было создано, 50 миллионов долларов оборота сделано. И э, далее в июле... 21 -го года мы еще сделали продажу DAISY-токена, потом он был переименован в Лифт, И я говорил уже косвенно про проект UPLIFT. Это наш такой братский проект, который развивается другой командой, скажем так. Там команда экспертов именно в сфере DeFi, децентрализованных финансов. И они профессионально ведут этот проект в социальных сетях. Все это делается, естественно, на английском языке, в первую очередь, да, не на русском. И русскоязычный рынок, на самом деле, очень мало представлен. В том числе и в Дези надо сказать. Да, в Дези у нас только-только э, Сибирь, Бурятия, и другие регионы просыпаются. Вот также Казахстан э, сейчас э, у нас э, стартует. Да, об этом я думаю, что скоро мы сделаем анонсы. Ну, и другие русскоязычные рынки. Вот, в принципе, Россия, там, центральный регион тоже сейчас более активно начинает э, э, сотрудничать с Дези. Э, э, итак, э, далее мы э, в апреле 2022 -го года запустили форекс, <coughs> об этом я уже сказал, и в июне 2022 -го года запустили в, таком, в пилотном режиме uh, DAISY Crypto 2.0, который до сих пор еще докручивается, до конца года, скорее всего, он будет реализован. Uh, что у нас дальше с вами по плану? Очень часто люди задают вопрос, окей, мы сюда заходим, какие здесь перспективы, да? каково, каково видение развития проекта. Это очень важно, согласитесь. Все люди идут на видение, нужно уметь показать большое видение. Видение у нас такое, что в следующем году мы э, должны собрать под управление в DASY фонд, это где есть крипта и есть форекс, полмиллиарда долларов. И это абсолютно достижимая планка, потому что сейчас у нас уже чуть больше, чем 100 миллионов, и мы идем семимильными шагами да, по экспоненте. У нас каждым месяцем все больше и больше товарооборот. Катя тоже об этом сказала. У нас действительно в октябре, я думаю, мы подведем в конце октября итоги. У нас оборот как минимум удвоится по отношению к сентябрю. То есть для любого бизнеса, чтобы вы понимали, удвоение показателей торговых показателей за один месяц это нереально круто. И это все мы делаем благодаря э, лидерам, э, благодаря э, новым рынкам, благодаря нашим живым событиям, которые я сейчас тоже покажу несколько фотографий. Да, мы провели ряд живых событий в разных точках мира И во второй половине 2023 года мы планируем вывести эндотек на фондовый рынок. Может быть, это будет 2024 год, да? то есть это план. Я думаю, что в феврале на нашей конвенции мы более конкретную дорожную карту, такую отредактированную, покажем для того, чтобы было четкое понимание, куда мы движемся. Потом краудфандинг закончится, и мы перейдем на следующую стадию, эту стадию уже хедж-фонда, то есть каждый из нас с вами сможет инвестировать деньги уже на готовый продукт. Сейчас он еще развивается, этот продукт, да, у Анны, а он уже будет готов и мы сможем инвестировать деньги на форекс, на крипто, может быть, на другие финансовые рынки, типа фьючерсов, опционов, фондового рынка и так далее, и зарабатывать деньги. И это уже будет легально называться инвестицией, потому что у нас будет лицензия, и мы будем торговать деньгами большого количества маленьких клиентов. Помимо этого мы будем, естественно, привлекать и крупные капиталы от крупных фондов и так далее. Да? То есть у нас есть потенциальные партнеры, кто может миллионы долларов вкладывать, потому что когда... Система генерирует большие прибыли 200, 300, 400% в год. Пускай это и высокорискованная э, стратегия. Э, сюда хотят зайти не только небольшие клиенты, но и крупные фонды. Да. Есть фонды, которые готовы, есть фонды, которые работают очень консервативно, э, и для них 10% в год это, это верх мечтаний, а есть фонды, которые готовы выделить часть своих средств вот, в такие рискованные инструменты. Итак, вот смотрите, на этом слайде показано, да, как мы собираемся вживую. Я очень жду, когда мы в России соберемся. У нас есть некоторые препятствия для этого. Но я уверен, что мы их преодолеем. Вот мы обязательно все с вами соберемся. Но вот здесь на слайде показано – это Венгрия, это Германия, это Дубай. Это Дубай. Мы видим да, на, на здании Бурж-Халифа написано «Дейзи». Это самое высокое здание в мире. Я сейчас сам нахожусь рядом с ним. Вот, я, в принципе, переехал сейчас в Дубай, я планирую здесь много времени проводить и э, буду жить как раз рядом э, с Бурж-Халифой. Мне очень нравится это здание. Почему? Мы все время говорим, это очень символичное здание. Потому что э, нужно иметь очень большие амбиции, да, чтобы в центре пустыни построить самое высокое здание в мире. Я думаю, вы согласитесь. Э, и э, год назад... Вы видите, да, вот люди все фотографировали, смотрели наверх на эту, на эту башню Бурж-Халифа. Год назад, когда мы провели это лидерское событие, на самом деле многие прямо расплакались, растрогались, потому что это, это для многих, это для нас тоже был верх мечтаний на тот момент. Это было не так просто сделать, нам нужно было много чего согласовывать. Это очень дорого показать фильм Дези с классным саундом. Представляете, все люди здесь в Дубай-моле, в округе, все тогда, затаив дыхание, смотрели на Бурж-Халифу и думали, что это такое Дези. Люди же не знают, это была очень классная реклама, пиар. Да? И все наше сообщество, все 500 человек, кто тогда приехал, смотрели также э, на, на, на этот фильм, буквально минутный да фильм. Э, на YouTube есть этот ролик, если что, обязательно посмотрите, он очень вдохновляет. Дальше мы видим вот красивые <coughs> белые э, кресла, такие лакшери, такие, знаете, люксовые, э, которые стоили для нас э, арендовать эти кресла чтобы каждый посетитель ивента в Дубае в марте почувствовал себя VIP. Вот, для нас это стоило чуть ли не дороже, чем сама аренда <laughs> всего помещения. Да. Я утрирую, конечно. Это было очень дорого. Но мы реально хотели, чтобы каждый почувствовал себя очень важной частью Дэзи. И мы провели очень классный ивент. Это было в марте месяце. Да. Это было, в принципе... Uh, ну, это была годовщина да, рождения. Да, вот. Следующий момент у нас будет 2 года. И здесь вот снизу слева, это мы видим слайд, свежий слайд, мы только оттуда вернулись. Это у нас сейчас самый большой рынок. И, если кто-то из вас ä, находится в, в, в чатах сообщества и видит, какое количество японцев туда заходит, да, то вы со мной согласитесь, это самый бурно растущий рынок. Да. 500 человек у нас собралось в Токио. Uh, зал был полный, мы туда, нас встречали как рок-звезд, мы поднимались по лестнице, все там аплодировали, uh, и реально было ощущение, что, как Джереми сказал, он оглядывался назад и думал, что, можно за нами еще какие-то рок-звезды идут, что это им аплодирует. Он не мог поверить, что это нам аплодирует. Джерми пару раз так пошутил таким образом. В общем, такого рода ивенты. Мы провели серию ивентов в этом году, и мы обязательно будем проводить ивенты в следующем году. Вот. а теперь давайте посмотрим как собственно клиенты могут с нами взаимодействовать есть пакеты краудфандинга и у нас принцип такой вы заходите начиная со 100 долларов и дальше по возрастающей следующий пакет 200 долларов 400 800 1600 удвоение с каждым следующим пакетом вы не можете пропустить первый второй пятый пакет и зайти сразу же на седьмой, например да? вам нужно пройти всю эту, всю эту лестницу всю эту ступеньку и мы видим что с первого второго пакета 50 от средств идут в торги вот в этих э, торгах находится да, по тестированию финансовых рынков, э, и прибыль вы можете с этого извлекать. Да. Начиная с третьего пакета по десятый пакет, 70% средств идут в торги. Здесь написано, какая сумма идет в торги. Суммарно, если вы 10 пакетов купите, это будет стоить чуть больше, чем 100 тысяч долларов, если у вас есть э, такие финансы, 71 550 долларов да, зайдет в торги. И мы видим, что Доли компании Endotech также вы получаете. Да, с первого пакета ничего не получаете, а дальше получаете одна доля, две доли, 4 доли и так далее. Да, Вот эти доли, они потом будут конвертированы в акции, и можно будет эти акции продать. Важный момент. И дальше форекс Momentum пакеты. Вот это то, что вот это наш, наш бестселлер. Мы запустили этот промоушен буквально совсем недавно, и он сейчас пользуется наибольшим спросом. То есть мы как рекомендуем? Мы рекомендуем брать 5 пакетов. Это стоит 3200. И когда вы купите 5 обычных пакетов, то у вас открывается возможность купить также пятый пакет Momentum, в котором уже 90% идет в торги, не 70%, а 90%. Суммарно это будет стоить 4700 долларов. Вот это хороший такой вход э, в Дези для тех людей, у кого, конечно же, есть средства. Это выгодно, почему? Потому что большее количество средств идет в трейдинг. При этом вы также получаете одинаковое количество долей в э, акциях э, компании Endotech. Поэтому это реально очень выгодно. И дальше вы можете, у нас есть люди, кто планомерно каждую неделю, каждую две докупает пакеты. Купили 5 пакетов, купили Momentum, пятый пакет, потом купили обычный пакет, 6. Как только вы покупаете каждый обычный пакет выше 5, у вас есть возможность такой же пакет купить Momentum, чтобы не 70, а 90% ушло в торги. Может быть, это звучит чуть-чуть, это самое витивато сейчас, да, вы можете потом это все переслушать, таблицу пересмотреть. На самом деле все очень просто. Uh, и uh, таким образом вы можете участвовать, начиная со 100 долларов в краудфандинге и доходя до суммы больше, чем 100 тысяч долларов. Если вы купите все 10 пакетов, то вы тогда можете покупать неограниченное количество Momentum пакетов. У нас есть участники, кто так и делает, да, потому что трейдинг дает феноменальные результаты. И люди, uh, инвесторы, у кого есть uh, потенциал, да, финансовый потенциал, они вкладывают сюда uh, деньги в Momentum пакеты да, все больше и больше. Ну и, собственно, техническая часть уже логистическая. Как, собственно, к нам присоединиться? Вот, э, мы работаем... Когда мы запускались, мы были, наверное, первый настоящий проект с настоящим продуктом на, э, на смарт-контракте. И это было новшеством. Сейчас уже многие так делают. Вот, но для того, чтобы к нам присоединиться, нужно зайти по ссылке э, и ввести эту ссылку в браузере приложения TronLink линк можно скачать как на телефон, на смартфон, будь это Android или iPhone, да, так и на компьютер. А можно установить на телефоне и потом синхронизировать на компьютере через приватный ключ. Я сейчас опять-таки не буду про это говорить. Переслушайте техническую школу Кати. Она есть на YouTube, на нашем канале. И... Вы тогда техническую часть всю поймете. Вам нужно приобрести какое-то количество USDT, согласно вашему бюджету. Как покупать USDT, это тоже не тема сегодняшнего разговора. Это очень легко делается. И купить какое-то количество трона, потому что у нас смарт-контракты на троне, не на эфире, как у многих, а на троне, потому что здесь плата за транзакции ниже и э, подготовить э, на вашем трон-линке, подготовить USDT и троны для покупки пакетов. И после этого там очень простой шаг. Нажимаете кнопочку несколько раз, пакеты покупаете, дальше заходите в себе в кабинет, смотрите, сколько у вас средств в торгах, какой у вас личный график, ваш личный баланс, сколько вы заработали. По выходным, если хотите, нажимаете на кнопку вывода э, прибыли, оформляете заявку, в понедельник получаете прибыль. И также вы видите у нас в кабинете, у нас удивительный кабинет, это гордость компании Endotech, он персонализирован для практически 170 тысяч участников. И помимо этого мы видим баланс, общий баланс. Да? Вот. Вы можете наблюдать, что у нас и в криптотрейдинге, и в Форексе, и, собственно говоря, отслеживать весь, весь торговый процесс. После того, как вы приобрели первый пакет, вы можете зайти внутрь кабинета и покупать следующие пакеты. За 200, за 400, за 800 долларов. Да? То есть если у вас есть бюджет 5 или 10 тысяч долларов, вы просто один за другим пакетом покупаете. Если бюджета нет, опять-таки ничего в этом страшного. Я понимаю, что не у всех людей есть деньги. Вот Я всегда рекомендую покупать на э, сумму, э, которую вы можете позволить себе вложить э, в такие, скажем так, э, рисковые инструменты. да, Потому что Анна сама говорит, несмотря на то, что у нас риск, он контролируемый, это не, это не, не серия, там, русская рулетка там, знаете, или черно-белая, там, или еще что-то, да, вот это не 50 на 50, естественно, да, вот в любом трейдинге есть риск, в любых инвестициях есть риск, у нас он риск контролируемый, есть определенный порог просадок, который мы можем с, ваш, с вами увидеть. Естественно, капитал он, у нас не потеряется на трейдинге за один день или за неделю. Там могут быть просадки, они будут отыгрываться. Но, тем не менее, Анна подчеркивает, что это инструмент высокодоходный, но при этом и риск тоже присутствует. Э, и она на эту тему говорит, ну проводит презентации, по большому счету, обучает людей, да, что такое риск. Не нужно бояться слова риск, да, потому что это абсолютно нормально в любом бизнесе, в любых инвестициях. Э, мало этого, я вам скажу, даже если вы положите деньги в банк, это тоже определенный риск. У нас банки не покрывают полностью ваши депозиты. Если у вас крупная сумма, положили бы 50 миллионов рублей в какой-то банк, а банк обанкротился. Да? Как вам эти деньги получить? А никак не получите. Да? Это тоже определенный риск. Вот. Поэтому не бойтесь риска. Вот здесь самое важное, то, что все у вас в доступе на телефоне, с прибылью вы будете. Когда у нас закончится краудфандинг, то балансы вы также сможете забрать. Это частый вопрос. Либо эти балансы вы сможете перевести в хедж фонд, это наша следующая стадия, и продолжить трейдинг по той же стратегии, чтобы зарабатывать примерно э, тот же э, уровень э, прибыли. И э, в завершение сегодняшней презентации я хочу сказать, что у нас в феврале, 21-22 февраля пройдет огромнейший эвент. Э, это будет, это будет на самой большой арене, на самом большом стадионе в Дубае, который называется Coca-Cola Arena. Максимально он вмещает 17 тысяч человек. Мы планируем где-то 2-3 тысячи человек собрать, так, если реалистично. Уже около 700 билетов продано, у нас еще 4 месяца. Вот сейчас как раз у нас идет бурный-бурный рост, и все больше билетов сейчас люди будут покупать. Я лично ожидаю, очень ожидаю уверен, что соберется порядка 100 человек русскоязычных. Вот Я знаю, что будет где-то 300 человек из Японии, 200-250 человек из Венгрии, и есть способы, как прилететь в Дубай подешевле, есть способы, как арендовать жилье подешевле, и вам подскажут обязательно люди, кто вас приглашает в этот бизнес, поэтому я с большой радостью встречусь со всеми с вами, у нас будет возможность встретиться вживую в Дубае, И Конечно же, хочется, чтобы максимально русскоязычная аудитория наше сообщество присутствовала. Вот, собственно, на этом я сегодня завершаю эту презентацию для тех людей, кого интересовал именно продукт.